На площадке Казанского университета состоялась первая встреча с компанией Solars Engineering. Поддержка действующих производствов, уникальные инженерные изменения. Те разработки, которые мы вели, как, наверное, слышали, в 20 2020 на данный момент этот проект, проводилась компанией инженер-конструкторов, которые занимаются более такими передовыми направлениями. Есть ли риск наступления нового макроэкономического кризиса и каким последствиям он может привести?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 Что будет негативно сказываться и на всех смежных отраслях, на потребителях, на производителях? Вот как раз именно в данном случае такая. Как новая программа по реализации трудоустройства через штабы студенческих отрядов помогает найти работу на лето? Там есть вакансии внутри университета, которые вакансии, которые нам прислал Министерство по делам молодежи Республики Татарстан. Там связанная работа в лагерях Республики Татарстан, также вакансии, более 200 вакансий с это по в поиску работы мы сделали такую подборку. Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Елизавета Никитина. Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров встретился с председателем правления нефтесервисной компании Эритель Груп Бахтийором Фазыловым. Встреча состоялась в рамках рабочего визита представителей КФУ в Республику Узбекистан. Обсуждались вопросы, связанные с сотрудничеством по ряду направлений, в частности в сфере нефтегазовых технологий. На площадке Казанского университета состоялась первая встреча с компанией «Соларс Engineering. О том, какие вопросы обсуждались и к чему пришли, расскажем в нашем следующем сюжете. На встрече компании Solar's Engineering были представлены разработки в области интеграции цифровых и транспортных решений для создания так называемой концепции удобного города и ряда технических вопросов, связанных с производством средств микромобильности, электромобилей и так далее. Был озвучен ряд проблем, над решением которых возможно дальнейшее сотрудничество с Казанским университетом на данный момент возрождаем этот проект, проводилась компании инженерных конструкторов, которые занимаются более как индивидуальными направлениями. Чтобы не растерять этот потенциал, было принято решение поработать еще и на внешнем рынке, поработать в новых направлениях, которые связаны с микромобильностью, электротранспортом, что является наиболее актуальным на сегодняшний день. Со стороны Казанского университета были также представлены наработки, которые были выполнены при проектировании беспилотных автомобилей типа КАМАЗ. Для ряда задач было отмечено, что многие проблемы, которые стоят и пытаются решить компания «Соларс Engineering, они созвучны с тем, чем занимаются ученые и разработчики в институтах Казанского университета. Это Институт физики и Институт вычислительной математики и информационных технологий. По итогу была назначена следующая рабочая встреча по уточнению первостепенных задач по сотрудничеству. Елизавета Никитина, Фарид Захитаглы, Универньюз. В Ташкенте состоялась рабочая встреча представителей Казанского федерального университета с руководством традиционного партнера вуза Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека. Обсуждался вопрос, связанный с расширением партнерства, в частности, увеличением числа совместных образовательных программ.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 В Казанском университете продолжается вакцинация от COVID-19. Для иммунизации доступны две вакцины – «Спутник Ви» и «Эпивак Корона». Напомним, что все желающие вакцинироваться могут обратиться в университетскую клинику. По адресу улицы Вишневского 2А, запись по телефону 2 30 -00. Также на сайте КФУ периодически появляется информация о выездной вакцинации в Казанском федеральном университете.